Как ты думаешь, когда эти владеющие прилетят? <звы> Это правда все, что ты можешь сказать? Они опаздывают. И спасибо за просмотр. Ссылка на оригинал в описании под видео.